Следующая проблема, с которой сталкивается потребитель, это необходимость достаточно быстро принимать решения. Конечно, далеко не все покупки являются срочными, и мы будем отдельно в этом говорить в модуле о поведении потребителей в пятом. Но, тем не менее, мозгу ты не прикажешь, и очень часто люди поступают в таком режиме цитнота, хотя на самом деле никакого цитнота нет. И более того, очень многие рекламодатели тоже а, проблематизируют потребителя и стремятся вводить его вот в это состояние а, наведенного, а, наведенной нехватки времени, требуя от него быстрой реакции. Хорошо это или плохо, я не знаю. Будешь ли ты так поступать, я тоже не знаю, но так довольно часто происходит. И, собственно, у мозга есть довольно большое количество таких шорткатов, которые позволяют ему очень оперативно принимать решения. И именно на это заточена вся система 1. Но проблема в том, что иногда быстро а, означает а, делать недостаточно хорошие решения. Иногда они неэффективны, иногда они какие-то корыстные, плохие, злые а, и так далее. И, и мы разберем несколько типичных когнитивных искажений, которые связаны со скоростью принятия решений. А, важно, что когда мы говорим о необходимости быстрой реакции, это очень часто означает и реакцию в форме оценки. То есть это не конкретная поведенческая, может быть, реакция, но это может быть реакция в формате а, какого-то внутреннего, формирования какого-то внутреннего отношения, в том числе к вашему продукту или услуге. И важно понимать, что вот именно в этой, а, формировании этой реакции точно так же могут работать когнитивные искажения. Первая стандартная такая типовая, очень большая, Ошибка, о ней тоже есть развернутая статья, это так называемая фундаментальная ошибка атрибуции. Она связана с взаимоотношениями между людьми, и она сводится к тому, что мы, каждый человек склонен объяснять свои успехи тем, что он красавчик и он классный, или она. А чужие успехи склонны объяснять всякими внешними, внешними эффектами или воздействием внешних сил. Например, что я сдал экзамен, потому что я классный, умный и подготовленный, а другой человек сдал экзамен, потому что ему повезло с билетом, потому что к нему более лояльно относился преподаватель, или потому что ну, он ботанил, и ему пришлось очень много готовиться к этому. Интересно, что свои неуспехи мы объясняем с точностью наоборот. То есть, когда мы сфейлили, мы говорим о том, что это потому, что на нас повлияла какая-то внешняя сила. То есть я не сдал экзамен, потому что преподаватель, в общем, ко мне относился э, негативно. Я опоздал, потому что меня подвела маршрутка, а не потому, что я поздно вышел из дома или потому, что я не пунктуальный и так далее. И наоборот, мы склонны неудачи других людей объяснять их личностными характеристиками, что ну, он недостаточно умный, она недостаточно смышленая и так далее. А, здесь э, отношение к маркетингу это может иметь в контексте, во-первых, принятия решений потребителем, то есть как он сам э, будет... Э, объяснять свою покупку. Если эта покупка достаточно хорошая, то это потому, что он молодец и сделал правильный выбор. Если покупка оказалась плохой, то это будет всегда, потому что это вы его обманули. И это может очень сильно влиять на поведение и на опыт после покупки. И поэтому очень важно стимулировать человека в случае, если он добивается успеха в отношении вашего продукта или услуги, пользования им, и подкреплять его фундаментальную ошибку атрибуции, говорить о том, что да, это ты красавчик, ты молодец, ты сделал правильный выбор. И наоборот, в том случае, если происходит неудача, то помнить о том, что это может быть очень опасным для вас и продумывать правильные способы реагирования на этот момент. Другая ошибка очень часто — это так называемая апелляция к новизне. Она встречается периодически, когда новое значит хорошее. То есть, я не знаю, новая формула значит хорошая формула да, в большом количестве реклам. А новый подход к образованию значит хороший подход к образованию. А, не знаю, Мы опираемся на последние, новейшие нейробиологические исследования, значит это круто. Но это не всегда круто. И важно помнить, что наши мозги так устроены, и пользоваться этим, либо наоборот, пытаться играть на противоречие между новым и там, классическим и проверенным это тоже ваше право то есть если вы находитесь в рынке где все топят за новизну то вы можете наоборот играть на том что вы такой в общем фундаментальный доверенный пользуетесь проверенными практиками и так далее и наоборот если это рынок в котором все такие фундаментальные и базируются на опыте и экспертизе, то вы можете пробовать а, апеллировать к новизне. С этим можно играть. Еще один очень большой блок когнитивных искажений связан с так называемой переоценкой скидок. Это означает, что люди по-разному воспринимают ценность денег во времени. Если вы предложите человеку, чтобы он взял у вас 100 долларов сейчас или 150 долларов через месяц, Оказывается, что 100 долларов сейчас э, очень большое количество людей предпочитает по сравнению со вторым э, вариантом выбора, а, при том, что с экономической точки зрения 150 долларов через месяц может быть гораздо лучше. А, там есть разные механизмы, можно строить формулы. То, что важно сейчас понимать, что такое, такая разница действительно существует. И если вы предлагаете скидку человеку маленькую прямо сейчас и, или большую через какое-то время, то человек а, может предпочесть маленькую прямо сейчас. Хорошо это или плохо, это все зависит от того, что это за продукт или услуга. М -м -м, с этим тоже можно экспериментировать и играть. А, неприятие потери — это очень большой такой блок. Он связан с тем, что м -м, мы ненавидим, когда что-то, во что мы вкладывали усилия, ресурсы и время — почему-то не работает или оказывается неэффективным. Это очень большая проблема для маркетологов. То есть если вы вкладывались-вкладывались в какой-то сайт и, я не знаю, там вложили в разработку миллион, вы его запускаете и оказывается, что что-то с ним не так, то вы ищете все способы оправдаться или э, все способы попытаться довести его до какого-то реально работоспособного состояния, хотя может оказаться, что Изначальные посылки, что нужно было разрабатывать сайт, неверные, и он в принципе не будет работать, не работоспособен, и в него нужно перестать вкладывать деньги. А, неприятие потери приводит к тому, что мы не можем а, вовремя остановиться и продолжаем еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть вкладывать понемногу, надеясь на то, что наконец-то а, наши вложенные усилия все-таки дадут какой-то достаточный эффект. Иногда это нужно прекратить и остановить. Uh, у потребителей uh, неприятие потери работает таким образом, и это очень часто встречается в так называемых разводах на улице, когда вам что-то дают бесплатно, uh, вы уже uh, не готовы это что-то отдать. И uh, то есть, когда вам даже просто что-то дали в руки, еще не сказали, что это ваше, а вам просто дали это подержать, вам уже uh, подсознательно становится сложно с этим расставаться. Uh, если, допустим, вы предлагаете потребителю скидку, а потом пытаетесь у него что-то забрать, то он будет очень-очень сильно недоволен. Если человек, например, вы ошиблись и сделали кому-то скидку в результате какого-нибудь розыгрыша и говорите, ой-ой-ой, пардон, это не вам, а это другому, то здесь вы можете нажить очень серьезных проблем. Поэтому о неприятии потери очень важно помнить как в отношении себя, как маркетолога, так и в отношении ваших покупателей. И еще один такой достаточно Достаточно крупное когнитивное искажение. Это отклонение в сторону статус-кво. Я привожу тоже видеоролик, в котором приводится пример, когда людям предлагали награды за бросание левой или правой рукой. И если, люди бросали, если людям предлагали сначала вариант по умолчанию бросания левой рукой, и люди останавливались на нем, или... Сначала по умолчанию предлагали вариант бросания правой рукой, и люди останавливались на нем, а потом предлагали поменять. Очень многие люди все равно сохраняли первоначальный выбор, который давался им по умолчанию. То есть вот это это про дефолтные настройки да? а, в приложении, это про ваше предложение по умолчанию стандартное, которое есть для всех потребителей и так далее этим можно пользоваться, а иногда на этом можно случайно напарываться, что пользователи не хотят какой-нибудь более качественный продукт, потому что вы им уже предложили какой-то менее качественный, и они к нему привыкли, они хотят остаться в формате статуса-кво. Это же играет в зависимости от того, что вы предлагаете, какой вариант цены вы предлагаете первым. Это не совсем про эффект привязки, о котором мы говорили, но некоторая связь в этом тоже есть. Посмотрите ролик а, и подумайте о том, как это может играть в вашей роли. Например, а, очень яркий про, про статус-кво пример — это Starbucks, который а, предлагает какой-то там хитрый кофе, который на самом деле дешевле, вместо обычного, то есть там какой-то сильной прожарки. И очень многие люди сохраняют статус-кво, и они соглашаются доплатить 30 там, или 40 рублей, и Starbucks получает практически всю маржинальность на этой разнице, хотя любой человек, когда он находится у кассы, может отказаться и сказать «нет, я хочу все-таки обычный кофе». Часть так делает, но там начинают играть роль какие-то проценты тех людей, которые все-таки от выбора, от, от статуса-кво не отказываются. Поэтому наша задача по отношению к нашим потребителям это попытаться максимально упростить им реакции, в том числе и реакцию в, в плане оценки того, что мы им предлагаем. То есть мы упрощаем выбор. Всегда очень важно об этом помнить, что если у вас есть какая-то очень широкая линейка того, что вы предлагаете, то вам нужно упрощать выбор. Uh, каким-то образом делить его на категории, предлагать какие-то базовые вещи, от которых человек потом мог бы отталкиваться, но при этом помнить об эффекте привязки и об отклонении в сторону статуса-кво, что очень многим людям может быть довольно сложно потом уйти от uh, того выбора, который вы ему предложили первым. Uh, экспериментируем, uh, ищем способы, как мы можем упростить uh, нашему покупателю принятие решения.